Всем привет! Продолжаем наш разговор про ссылки. И для тех, кто только что к нам присоединился, краткое содержание предыдущей серии. Поехали! Статический вес. Во-первых, он не зависит ни от оригинальной привязки сайта номера, ни от его тематики. Так что спокойно размещаем без ссылочные на разных тематичных сайтах любой региональной привязки. Хоть Европа, хоть Америка, да даже Пакистан подойдет. Правда, если найдете там качественный ресурс. А как определить качество? Сила входящих ссылок должна быть больше исходящих. Это как сосуд с водой. Вливаться в него должно больше, чем из него выливаться. То есть, либо входящих ссылок должно быть много больше исходящих, либо входящие ссылки должны быть с очень хороших источников. Страница донора тоже должна иметь внешние ссылки на себя. Либо достаточное количество внутренних ссылок. И да, не забываем про исходящие ссылки со страницы. Кстати, ссылки с JavaScript тоже учитываются. А значит, страница с большим уровнем вложности и имеющие на себя только 2-3 внутренних ссылки, Качественной уже быть не может. Помним, две ссылки с разных доменов намного лучше, чем две ссылки с одного домена. Входящие ссылки на сайты доноров также имеют значение. Если профиль ссылочного сайта донора содержит большое количество низкокачественных ресурсов, это явный признак искусственной прокачки сайта для последующей торговли ссылками. Сайты, сайта, на спамные ресурсы, обнуляют доверие к остальным своим ссылкам. Так что это тоже проверяем. И теперь мы с вами переходим к конкорному весу ссылок. И как вы очень называете динамическому? Почему динамический? Потому что одна и та же ссылка, в зависимости от текста анкора и контентного окружения, может и будет передавать разный вес. Давайте рассмотрим тематичность ссылающего сайта. Обратно мой любимый пример. У нас есть наш сайт, который мы продвигаем. Пусть это будет сайт станции технического обслуживания. У нас есть текст ссылки. Пусть это будет ремонт двигателя. Так вот, если тематика сайта донора будет про ремонт авто, то ссылка передаст свой максимальный вес. Если донор будет просто про авто, то вес уже будет чуть поменьше. А вот если про велосипеды, тоже много меньше. Ну а сайт про адвокатов вообще передаст в мизе анкорного веса. То есть, чем ближе тематика ссылающего сайта, тем больше вес будет передаваться. Аналогично вес будет меняться, если сайт 100 будет ссылаться на сайт 100, но разными анкорами. Но важна также и тематичность ссылающей страницы. Если на сайте про ремонт авто найти не тематичную страницу, то вес ссылки будет соответствующий. То есть никакой. Вывод. Лучше размещать статьи со ссылками на тематичных ресурсах. И вот вам пример, как делать не надо. Сиошник нашел тематичный сайт, разместил на нем тематичную статью и ссылки адресом страниц. Вы серьезно? У вас что, так много мест, где можно поставить хорошую, качественную, работающую анкорную ссылку? Здесь должны быть разборные гантели, а здесь стойки и рамы. И эти ссылки принесли бы тогда максимум. Но уж если вам надо разбавлять свою ссылочную массу без анкором, то берите не ресурс. ресурсы. Не забывайте ставить наиболее важную ссылку как можно выше по тексту. Как упоминалось в прошлом видео, первое 100 слов основного контента весит много больше, чем идущие ниже. Про две ссылки с одним анкором мы там тоже уже говорили. И да, если есть возможность, то можно прокачать страницу нашего донора. А теперь давайте с вами поговорим об анкорном весе безанкорных ссылок. Звучит странно? Безанкорная ссылка – это ссылки с изображением, доменом, адресом страницы, или редиректом, и Яндекс, и Google стараются определить контекст, в котором расположена такая ссылка. И для этого они анализируют текст вокруг этой ссылки. И вот просто стараемся недалеко от нашей ссылки использовать основную ключевую фразу. И вот тут-то мы с вами можем использовать ссылки с пресс-релизов, где зачастую ссылка ставится доменом либо названием компании, всего лишь грамотно подкорректировав текст. И этого уже достаточно для того, чтобы наращивать на свой сайт хорошие, качественные, работающие ссылки. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Казимруком. До встречи!